Всем подписчикам большой привет! Сейчас хотел вам показать и рассказать об одном очень ценном растении камба или черемша еще называю, второе название которое сейчас именно весной появляется одним из первых. Это очень ценное растение, которое служит пребиотиком и может являться прибиотиком природным пребиотиком оно характерно тем, что готовит Желудочно-кишечный тракт, начиная с ротовой полости и проходя его весь, очищает его как губка. И при этом уничтожая все болезнетворные бактерии, которые возникают в результате нарушена микрофлора И затем очень легко заселяется нужная микрофлора после того, как она очистится. То есть это щетка. Она делится на два основных типа э, черемша. Это лук победный, который более такой э, светлый у него черешки. И лук медвежий. По латыни это алиум виктория, альс первый. И второй лук медвежий это алиум э, Мук медвежий или алимурсинус, из которого сейчас даже делают препараты лечебные. Уже освоили производство и широко используется в медицине. То есть она включена в фармакати... фармакопеи наши. Из медвежьего мука, вот из этого, который более синий, делают препарат урзал. урзал который лечит болезни, вызываемые простейшими. Это трихомонады, трихомонадные кальпиты. И эфирное масло, которое тоже выпускается под названием урзалит, оно применяется для лечения гнойных ран, трофических яз и пролишни. То есть оно включено уже у нас в фармакопею, в нашу. В народной медицине издавна используется как противоцинготное и возбуждающее аппетит средство. Настой из листьев черемши рекомендуется при лихорадке простудить. Сырую колбу или черемшу едят при атеросклерозе и глистах, то есть она как глистогонная. Спиртовую настойку применяют для растирания местных, то есть она лечит и ревматизмы всякие разные. А лица, страдающие язвенной болезнью, должны применять ее не в сыром виде, а в виде салатов, которые смягчают ее вот эти резкие свойства, которые могут действовать раздражающими. Я сейчас покажу вам, как приготовить простой салат. Черемша режется на небольшие кусочки ножом. Затем ее нужно размять желательно деревянной толкушкой в какой-либо посуде. То есть чтобы она дала у нас сок. На крупной терке нужно натереть несколько сваренных в крутую яйца. Затем эту смесь нужно тщательно перемешать и добавить натертый на крупной терке сыр, адыгейский сыр, желательно натуральный. Затем посолить по вкусу и добавить натуральную сметану, можно майонез, но если проблемы с желудком, то лучше сметану. Тщательно перемешать и разложить уже на порции. Вот в виде этих саматах можно применять даже при не зарубцевавшихся язвах. То есть она уже меньше будет действовать раздражающе. Свежевыжатый сок из комбы можно применять при гнойных атитах. При грибковых отитах, когда э, уже антибиотики плохо справляются, она хорошо лечит гнойные отиты. У детей считается лучшим средством. А как заготовить на зиму, я сниму вам отдельное видео. Спасибо всем за внимание.